Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня мы проделаем практическое упражнение Медитация, которая называется «Сила солнца» Очень достаточно простая и эффективная техника которая, Которую можно практиковать каждый день которая позволяет набрать энергетику, гармонизироваться с окружающим миром, снять множество негативных воздействий, убрать под лишние подключки. То есть, в общем-то, достаточно универсальная и достаточно простая. Если выполнять ее каждый день, то... Ну, выполнение все время улучшается. То есть вы начинаете все больше и больше, все глубже проникать в нее. Начинаете понимать нек некоторые тонкие моменты, которые, ну, которые так на словах тяжело объяснить. То есть это надо чувствовать. Потому что, в общем-то, практика – это основа основ. Поэтому давайте попробуем. Выполняем ее в спокойной, расслабленной позе. Если вам удобно, ну, то есть если вы уже достаточно продвинутый, лучше в подмасане. Ну а так для большей концентрации, просто сидя на коврике, либо где-то в удобном месте, желательно со скрещенными ногами поза. Идеал это, конечно, подмасана. Ну, в общем-то, давайте начнем. А Лучше это проделывать закрытыми глазами. Так что спокойно вдохните и на выдохе прикройте глаза. И начинайте дышать энергетически. Спокойный глубокий вдох. И снизу нисходящий поток наполняет ваше село силой и уходит выше, выше во Вселенную. На выдохе, навстречу ему, идет сильный нисходящий поток тоже он покрывает все ваше тело, проходит, очищает его, наполняет кристальной ясностью и силой и уходит вниз. Вниз, вниз, к центру земли. Опять на вдохе нисходящий поток проникает в каждую клеточку вашего тела. Вы спокойно расслабляетесь. Держитесь на этих двух потоках, как цветок, цветок, который питается. И силой Земли, и силой Солнца. Спокойно концентрируйтесь, закрывая глаза, омывайте все свое тело вот этими двумя прекрасными потоками. Весь негатив смывается. Все подключки, все болезненные явления, зажимы, какие-то жесткие конструкции, которые не дают вам увидеть настоящую жизнь. Все уходит. Все уходит, смывается, вымывается, выправляется, приобретает гармонию, спокойствие, счастье и силу. Вдох, восходящий поток, выдох, нисходящий поток. Вдох, Выдох. Вы купаетесь в этой энергии, наслаждаетесь ею. Теперь концентрируйтесь, не прекращая дыхание, концентрируйтесь на вашем энергетическом теле. Как бы на вашем двойнике вашего тела. То есть, это та, та субстанция, то, тот вы, который может перемещаться в любой момент, в любую точку Вселенной. И вот... Это энергетическое тело выходит, выходит и погружается в центр солнца, в центр нашего светила. Конечно, большая температура, большое давление, но это не влияет. Это не растворяет вас. Вы погружаетесь прямо в центр солнца. В центр солнца вам приятно, уверенно, спокойно. Вы просто можете Потому что Солнце принимает вас. Вы часть этого, часть Солнца. Все у вас, все у вас это частицы Солнца. Они проникают, вы проникаете в него. И вот эта глубина и счастье, то есть и температура, и давление, все это не влияет на вас. Вы обладаете той же мощью, что и Солнце. Вы купаетесь в нем, купаетесь, чувствуете его. Вы находитесь прямо в центре солнца. Хорошо, уверенно, спокойно. И теперь на вдохе вы расширяете границы своего тела до границ солнца. И на выдохе опять сужаетесь в точку. Расширяетесь до границ Солнца. На выдохе сужаетесь в точку, которая находится в самом центре Солнца. И так вы дышите. Вы теперь Солнце. Вы дышите как Солнце. Вы наслаждаетесь этим. Вы... Это Солнце, а Солнце — это вы. Весь негатив сгорает. Кто может в этом мире противостоять нашему светилу? Таких, таких энергий нету. Нету в нашей системе. Вдыхаете светлую энергию, выдыхаете ее. Смотрите, любые затемнения, любые пятна растворяются и уходят. Растворяются и уходят. Любые болезни просто сметаются потоком. Потоком этой ясной, лучистой энергии. Наслаждайтесь, купайтесь в этом солнце. Сделайте еще вдох и расширьте свои границы чуть дальше, до орбита Меркурия. Солнце постоянно дышит. Дышит и потоки солнечного ветра омывают, охватывают всю солнечную систему. Выдох. Следующий вдох сделайте до границы орбиты Венеры. Покройте и ее тоже большим, большим облаком. Выдох опять с сустьте своей границы до этой точки внутри Солнца, до вашего тела. Вдох до границы Земли. Вдыхайте и мягкий, живительный поток омывает все вот эти планеты вплоть до Земли. Следующий вдох – Марс. Дальше. Дальше – Юпитер. Вдох. На выдохе вы опять сужаете в точку все. Своим дыханием вы омываете все планеты. Все планеты. Сделайте большой вдох и дойдите до границ Солнечной системы. Охватите сознанием все вот эти планеты, астероиды. Кометы, которые крутятся, которые питаются Солнцем. Питаются вами, и вы питаете их. Они дают вам конструкцию, дают вам опыт, а вы даете им чистую силу. Это симбиоз. Здесь нет паразитизма. Здесь партнерство. Вы – это Солнце. Солнце – это вы. Вы — это вся Солнечная система. Вы раскрываете свои границы до границ Солнечной системы и спокойно дышите. Спокойно дышите. Сила бесконечная. Бесконечная огромная сила с вами. Кто может противостоять вам, если вы — это Солнце? Наслаждайтесь, насколько это возможно. Теперь спокойно возвращаемся, выходим из солнца, выходим и возвращаемся в свое тело, здесь и сейчас, в тот момент, когда вы сидите и медитируете, пока не открывайте глаза и дышите, дышите, спокойный вдох, спокойный выдох, вдох, выдох. Оцените свое поле теперь, после медитации. Посмотрите, остались ли где-то затемнения. Как вы вообще себя чувствуете? Где есть какая-то проблема, где чувствуете какой-то дискомфорт? Или все, все вот это промылось? Вначале, возможно, вы вот сразу почувствуете вот какие-то проблемные места. Ну, ничего. В следующий день их будет меньше. Потом они вообще исчезнут. Ощутите вот это ощущение, когда вы были солнцем. Поймайте вот эти вибрации, вот это вот подключка ваша к солнцу. И в какой-то критический момент, когда что-то происходит не по вашим планам, попробуйте вспомнить это ощущение, включить вот этот канал с солнцем. И Тогда проблемы будут разрешаться легче, потому что кто может противостоять? Вы – друг Солнца, Солнце – ваш друг. Поэтому вы относитесь к нему с любовью, и, соответственно, оно бережет, любит вас. Ну, на этом мы можем закончить медитацию. Для более продвинутых людей можно вначале произносить мантру. Мантру хвалу Солнцу. И в конце произносить мантру в честь Солнца. Ну, в общем-то, без этого можно обойтись, потому что это так просто некоторые системы настройки. Не более того ну по поводу мантр мы наверное поговорим позже это проделаем технику как такая звуковибрационная чтение мантр мантр по чакрам даже не по тем э, семи чакрам а по большему количеству, потому что, естественно, в человеческом теле гораздо больше вот этих энергетических центров, которые необходимо промывать, омывать, развивать, и тогда, тогда вы будете продвигаться по пути знания. Ну, спасибо вам за внимание, дорогие мои. Все, до следующих встреч, до свидания.